конфетики конфетики мои дорогие друзья вы смотрите канал the и сегодня у нас с вами будет обзор моей коллекции а, недавно мне задали вопрос вообще я готовлюсь к рубрике вопрос-ответ но мне задали такой вопрос покажи свою черным своих черно-белых петов и я подумала что лучше показать своих петов отдельным видео чтобы вы могли посмотреть, какие у меня в коллекции черные и белые пэты. И, и это моя коллекция черно-белых пэтов. Это белый лебедь. Это беленький пеликан. Это утя красотутя. Маленький, хорошенький. Ой. Кстати, черно-белых петов у меня немного, поэтому из птичек это все. Это беленький зайчик из пакетика, кстати. Это беленькая овечка Сьюзи. Я, кстати, очень ее люблю. Она у меня была и в мастер-классах, и также еще в каких-то видео уже забыла какие. Это беленький тюленчик. Он шел вместе вот с этой шапочкой. Я не буду ее одевать, она очень туго на него одевается, потом тяжело снять, и каждый раз я боюсь ему голову оторвать. Это второй тюленчик, если тот более желтый, то этот более голубой. Не знаю, насколько он подходит к белому, но он такой все равно светленький. Это мои беленькие кошечки. Это кошечка со значком, ее можно сканировать для игры. Она очень классненькая, вот. Правда, она мне реально очень нравится. То есть я считаю, что это одна из лучших современных версий кошечки-стоячки. Это беленькая кошечка с поднятой лапкой. Зеленоглазка, она очень симпатичная, но из-за того, что лапка поднята, она не очень устойчивая. Поэтому она мне все время падает. Это беленькая кошечка-малышечка. Такая она тоже симпатичная. И это беленькая кошечка-стоячка, которую я недавно получила. Это не оригинальная кошечка. Это кошечка китайская, 3 d Но Она очень хорошего качества. Она такая прям симпатичная, вся очень чистенькая и очень аккуратная. У нее единственная недостаток, на мой взгляд, это очень шумный шарнир. То есть до такой степени шумного шарнира у меня не было ни на одном пэте даже на 3D-шках, прям она музыкальная девушка. Дальше пошли мои беленькие собачки. Вот такой Корги, немножко запачкан. Ну, всякое бывает. Вот такая собачка, не знаю, это Терьерчик или кто это вообще. Какая порода, я не помню. С конфеткой на мордочке. Это собачка из пакетика. Это тоже маленький терьерчик, мне очень нравится, симпатичный такой. Ну, если это терьерчики, вот с такой такая прода, не знаю, мне кажется, это какие-то терьерчики. Mm -hmm. Так, следующий петик у нас пуделечек, такая вот, она заморачканная чуть-чуть, но она мне очень нравится, она прям миленькая такая, с хвостиком. Симпатичная, симпатичная девочка, жалко, что она вся запачкана, но не знаю, можно ли это как-то очистить. И как и у всех пуделечков, кстати, она вообще, ну, вообще не стоит. То есть все время падает. Ну, у них поднята лапка, котики с поднятой лапкой, видите, тоже все время куда-то приземляется. Это тоже малыш микроскопический. Очень симпатичный. У него, голова, у него голова не поворачивается. Так, следующий поэтик беленький. Это беленький колли двух, двухцветные глазки. Он немножко с голубым оттенком на хвосте и на задних лапках. Он симпатичный, но по-моему это тоже обычная Вот, возможно из серии кастом, но я честно я не помню, вот, потому что я его покупала, вернее как покупала, мне его подарили и откуда он там появился у людей, я не знаю, но он классненький. И это мой последненький пэтик беленький, это беленькая собачка пуделечек, она мне очень-очень-очень нравится. Прям такая симпатяшка. У нее очень прикольная пушистая челочка. И, ребята, у нее обалденно красивые глазки. Посмотрите, она вот реально, она улыбашка. И она очень похожа на поделечка, на которого я подписана в инстаграме. Я прям очень-очень сильно люблю. Если вы не подписаны, это называется аккаунт Груша.star там про поделечка. Она прям миленькая, миленькая. Я прям смотрю с удовольствием все видео с ней. И она мне... Правда, вот я когда увидела этого пуделечка lps и я прям ее сразу вспомнила, потому что у той груши тоже такие же хорошенькие глазки. И, наверное, я в честь той груши эту поделечку тоже грушей назову, потому что она была без имени. Так что я грушенька, грушенька, петрушенька. Так, Это вся моя коллекция белых пэтов. птички, собачки, тюлинчики, поделечки, кошечки, овечки. В общем, все, кто есть у меня белого цвета в моей компашке. Еще одну собачку я не нашла, я вообще не знаю, где она, может, ее уже и собака съела. В общем, то ли где-то часть еще каких-то пэтов валяется, я, ну, честно, я не помню, где они. То есть, мне казалось, что у меня все ну, а выясняется, что, похоже, что еще где-то залежи какие-то есть. Надо будет поискать. Следующие петики, которые я вам покажу, это будут петики черного цвета. Этот петик хорошо известен моим подписчикам. Это черная кошечка Саша. Это подделочка, но это очень старенькая подделочка. Прям очень-очень старенькая. Я ее покупала тогда же, когда и оригиналы продавались. Но мне даже кажется, что... Это потому что оригинальных пэтов в таком цвете я не видела. Мне кажется просто, что это вот такой корявый выпуск был у Hasbro. Когда мы ее первый раз получили, мы так немножко расстроились. Думали, фу, какая-то она. У нее голова плоская и вообще как бы, ну, отличается она очень сильно от оригиналов. Но все равно она мне нравится. Она такая ну, яркая, интересная. Следующий черный это кошечка, сидячка Ой, извините Вот такая вот зеленоглазка Симпатичная очень, она мне нравится Я давно ее, кстати, хотела Вот не так давно ее получила Я очень рада этому, что она появилась в моей коллекции И еще я пока что в поисках Но, наверное, в ближайшее время все-таки смогу найти и купить Ей малышку черненькую Вот такую же кошечку-сидячку Я бы прям с удовольствием купила это хорошо известная всем петочка, Это суперзвезда моя, любимица Сара. Таксочка. Очень ее люблю. Очень она мне нравится. Она продавалась вот в этой курточке розовой. Мы покупали ее на ebay. Это было очень-очень давно. И с трудом, прям скажу, она с магнитиком все такая качественная. Вот. Стоила она даже тогда уже очень недешево. Мы прям не помню на аукционе Мы брали ее или нет Честно, вот этого я уже не вспомню Но долго мы пытались купить Именно вот такую таксочку И когда она к нам наконец-то приехала Вообще счастью не было предела Так что это одна из любимец На канале и вообще В моей коллекции А названа она Сарой В честь собачки Тоже таксочки Сары, которые мы очень любили Следующий черно-белый пэтик Это вот этот пингвиняша он тоже очень миленький, мне нравится его вообще дизайн, он такой немножко нестандартный. Отличается от первых, первой версии пингвинчиков оригинальных. Это тоже оригинальчик, хотя у него нет магнитика. Но я думаю, что таких пэтов никто не подделывает на самом деле. Вот, и что про него могу рассказать? Недавно снимала его в коротком видео на канале, и видео реально очень зашло. Там было всего несколько пэтов, и очень красиво он там смотрелся И видео популярные. Прям не очень это ну, приятно. Еще один черный дружочек в нашей компашке это Тукан. Птичка Тукан. Очень тоже такой симпотный. Вот, он тоже у нас давненько, прям скажем. И давно мы, кстати, его и хотели. Мы не сразу его получили, потому что сложновато было его купить именно вот. Именно вот этого туканчика черненького. Другие всякие какие-то были, но вот мы хотели именно вот этого. И в конце концов получили его. Но это было непросто. Тоже на eBay. Следующую парочку покажу вместе. Значит, это у нас. Так, кто это у нас? Это Тайсон, да? Тайсон. Из сериала Что значит любовь? Тайсон Чо. А в общем, Тайсон Чо у нас оригинал. Кстати, он без магнита. но ну, У него вообще шарнир обалденный. То есть он прям нежный, нежный. Это вот сразу видно. И очень уже он потрепанный. Его собаку тут кусала. У него такой характерный шрам на мордочке. Это его отличительная фишка. Он такой пацан боевой. И его это украшает. А это, короче, китайская подделочка. <coughs> очень сразу видно, как сильно они отличаются. Прям покраска ушей. Вот даже цвета, как лапы покрашены. То есть, если у на белым, то здесь уже как-то коричневый. И у на белые такие, белая размывка над глазами. А у этого вообще нет ее. Ну, конечно, сильно он отличается. Это прям вообще невозможно не заметить эту разницу. Даже вот тело в качеству пластика разное. И даже как будто ноги немного отличаются по форме. А с этим китайцем у меня связан прикол один, я на самом деле, <laughs> я, короче, что-то тормознула и я забыла, какого цвета у моего Тайсона глаза, голубые или зеленые, потому что вы знаете, что есть стоячка такая же черная с зелеными глазами. Ну, я такая думаю, блин, Тайсон, Тайсон, Тайсон, Тайсон, что, наверное, у него зеленые глаза, поэтому куплю китайца черного с голубыми глазами, ну, значит, я его заказала вместе с беленькой девочкой вот этой, снимала видео, распаковку этого видео. И он приходит и я думаю, блин, зачем я заказала вот его с голубыми глазами? А, у меня же Тайсон с голубыми глазами. Ну, короче, сама тормозила, поэтому у меня теперь два таких пэта. А, забавно, что сейчас еще в нашем городе девочка продает стоячку и предлагает мне купить. И тоже это черный китаец. Я ей говорю уже, еще один точно такой же с голубыми глазами. Это как-то что-то уже перья борчик небольшой, поэтому пока что я отказала и Черникова, еще одного китайца у нас в городе я не взяла, хотя можно было бы сделать из него УАК, но насколько я помню, там цена по-моему чуть дороже, чем в Китае, а поскольку в Китае доставка бесплатная, то проще для УАК заказывать на Китай. Плюс там в Китае можно еще попросить, допустим, если у них есть по этой кондиции с плохой прокраской, которых никто не берет, их можно у них купить со скидкой. Они там с удовольствием продадут их. А черненький котик с зелеными глазами так и остался у меня в листе ожидания. Я до сих пор за его и не купила, к сожалению. Ну, что-то, короче, бывает, как сторможу по полной. Так уж сторможу, торможу и торможу. Понятно тебе? Понятно! Ну и последний черненький товарищ, это вот, этот, вот эта ми мини-стоячка. Это мини-стоячка на самом деле, это брелочек, вот, который мы тоже покупали на ebay. Он, кстати, у нас, по-моему, шел вместе с Тайсоном Чо в одном лоте. И плюс еще была вот эта тыква, в которой он изначально был в наборе. И вот так мне, я не помню точно, но мне припоминается, что вот так они вместе и пришли. А с этой стоячкой история следующая. У меня там было где-то столетнее видео, где я ему голову отрезаю, потом приклеиваю на суперклей. Но на самом деле, вот у этой стоячки голова смотрит в бок. То есть он вот в такой позе. Вот так. И он мне таким не понравился. Я ему голову отпилила, приклеила его, ее на суперклей в другой позе. И сейчас он мне нравится нормально. Вот. Не знаю, поступила ли я бы еще раз так, но вот сейчас на у меня еще один брелок в продаже маленького пэта, стоячки. И что-то я смотрю на него и думаю, ну, наверное, дружочек, голову-то я тебе сверну. Но для начала ей нужно еще его купить, там очень дорогая доставка, и сам-то он тоже не дешевый, поэтому там столько денег нужно будет потратить, поэтому я еще в раздумьях, может, мне вообще не стоит связываться это короче была вся моя коллекция черных пэтов и вместе с ними черно и белых тоже В общем это вся компашка которая есть под ситиоваяps вот больше никого нет ни черных ни белых есть такие с местами белые местами желтые какие то есть вот есть светло-серенькая стоячка но серых я сюда не ставила если я добавлю еще серых, хотя вроде бы черный плюс белый равно серый, то серых у меня еще тоже достаточно, но их надо там доставать из пакетов, в которых я их храню. В общем, вот опять же, да, сидячка с лапкой поднятой, она вот так стоит. Красивый этот котик мне очень нравится. Так что вот такая была, такой был обзорчик моих пэтиков, которые у меня есть из моей коллекции в черно-белом цвете. Ну что ж, мои дорогие, я очень благодарна вам за то, что вы посмотрели мое видео с коллекцией. На этом все. Видео подходит к концу. Я благодарю вас. Извиняюсь, что сегодня видео у меня с немножко гонусалым голосом, потому что я болею. Но кто смотрит меня постоянно, в курсе, что, да, голос у меня пропал. В общем, как бы мне страшно, наплевать вылечимся и что я хочу сказать прошу вас поставить лайки этому видео если вам они понравились подписаться на канал, если вы не успели подписаться оставляйте пожалуйста комментарии к этому видео, либо внизу если вдруг видео перейдет в режим для детей, соответственно будет сообщения в сообществе, обязательно для комментариев я решила для себя, для каждого видео я оставляю в сообществе публикацию, чтобы можно было комментами поделиться и мало ли тут все прикроют, как обычно, любит YouTube, на автомате срубить, короче, все возможности для пользователей. Ну, в общем, как говорится, их право. И я, как всегда, болтаю очень много. Но желаю вам, дорогие, всего самого лучшего. Не болейте, как я. Я вас очень люблю. Желаю вам печенюшек. И до новых встреч. Совзов!